Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня я э, расскажу, как вязать вот эту вот вещичку. Вот такой вот мешок, э, мешок, мешок, мешок, конверт. Вот вязала я своему внуку, не думала, не гадала снимать, не, не собиралась, у девчонки. Вот такой вот конверт. Идея была взята с интернета с инстаграм аккаунта, там с, детский, с детской одеждой. Я так предполагаю, что оригинал там меньше по размеру. Я расскажу все размеры мои. Вот на фотографии покажу внука, если найду, как, как закрыть личика Вот. И покажу свои размеры. Возможно бы, если было меньше, было бы лучше. Но нам очень нравится и так в таком размере, в каком оно есть уютно он себя чувствует в этом, в этом конвертике как бы коконе и видно что и спит прекрасно и ему наверное уютненько и хорошо как как у мамы в животике поэтому вот так вот рассказывай свои размеры хотя где-то я так предполагаю что уже на сантиметров на 5 оригинал который с которого я вязала значит первым делом девчонки вязала из alize baby best 5 матков, вся упаковка у меня ушла, как раз тютелька в тютельку, вся упаковочка на ощупь шикарная пряжа состав там, ой, я забыла вам написать состав по моему 10 процентов бамбуки, 90 акрил. Вот если я правильно помню, 240 метров, 100 граммах. Вот что я сейчас начинаю только вязать, как бы внуку, я этой пряжи действительно довольна. Вот этот конверт он очень, как бы, пластичный, мягкий. Смотрите, он платочная вязка везде тянется то есть его можно натянуть на этого ребеночка и ему вот правда в нем очень как-то уютненько он себя чувствует наверное это какая-то имитация маминого животика ну в общем очень очень ему нравится там да, мы это уже заметили значит 5 мотков пряжи спицы 3 миллиметра спицы я использовала круговые э, круговые и спицы я использовала насочные. Почему так? Вот начинала я вязать. Смотрите. Так, начинала я вязать снизу. Набрала 16 петель и распределила. Вот здесь вот пымпочка. У меня уже зашито как бы. Распределила на 4 спицы по 4 петли и вязала я... Э на насущных спицах вверх вот пока у меня не не создалось вот такой вот ширина чтобы можно было переснять на круговые спицы потому что такую маленькую такое количество петель вязать в круговую это просто нереально значит по 4 петли было на каждой спице вот и я вязала и в каждом пятом ряду через 4 такое необычное чуть-чуть добавление я добавляла в пятом ряду одной петли в начале каждой в начале или в конце каждой спицы я вытягивала из протяжки из вот и то есть в четырех местах я раз 2 3 и 4 то есть по кругу в начале каждой спицы допустим либо до, в конце каждой спицы это уже не так важно и вот я вязала вязала вязала вот здесь вот я остановилась чулочной гладью чулочная гладь нам вначале нужна для того чтобы у нас красиво завязался узел у нас в конце здесь э, образовывается узел 4 142 петли пока у меня здесь не Образовалась 142 петли, далее я перешла на платочную вязку. Вот сейчас я вам покажу. Здесь прекрасно видно. Видите, что еще шесть раз я делала добавление на платочной вязке. Вот я, кстати, этот хвост, когда вязала, вязала, вязала, вязала, я в процессе его разутюживала, размягчала, чтобы потом легко завязался этот декоративный узел. Вот. Я вот разутюжила, уже видела, как это все будет в оригинале. Все. Узел у меня завязался, и я перешла на платочную вязку. Но так как я еще ребенок начала вязать, когда ребеночек не родился, вот и оригинала размера я не знала, поэтому вот так вот визуально я решила, что 40 сантиметров в ширину, вот у меня получился 41 сантиметр. Мне нормально. То есть я добавляла, пока у меня из 16 петель не Получилось 166 петель. Далее вязала просто, просто, просто платочной вязкой. Вот стык у меня видно, я его оставила сзади. Вот и 50 сантиметров до вот этого отверстия. Вот 50 сантиметров. То есть здесь я добавляла, добавила, пока у меня не завязался. Это все в узел, потом перешла на платочную вязку и вязала ровно. Вот ровно я вязала 50 сантиметров. Здесь далее у меня идет отверстие. Что я делала с отверстием, как я его делала? Значит, я разделила, вот стык у меня ушел сзади, и напополам все количество петель. То есть, здесь петель 1, 2 от всего количества, от 166 То есть 83 петли у меня осталось на спицах. Далее 83 я закрыла. И в следующем ряду я их же набрала, эти 83 петли. То есть это все у меня в одном ряду. Ну, вернее, в двух. В одном ряду я закрыла петли, во втором, вернее, девчонки, я их не закрыла. Я их, знаете, что я сделала? Я их присняла на другие спицы, а здесь просто добрала эти петли. Вот. И сразу же, после вот этого отверстия, я начала делать вот эти вот скосы. Скосы в каждом втором ряду. Я думала делать как носок. Четыре как бы сокращения. Но потом думаю, нет. Начало вроде бы не понравилось мне. И я делала по бокам. Провязывала по три петли. Вот таким вот образом. Сколько раз сейчас вам скажу. Вещь несложная, девчонки. И очень, вы знаете, я довольна. 16 раз. Вот. Итак, 16 раз я провязывала. 16 раз по 3 петли. То есть сокращено, по сути, у нас 2. Но следите за тем, чтобы центральная одна петля была, чтобы не уходили эти сокращения вперед-назад, чтобы у нас было, как бы, вот это все по бокам, четко по бокам определено. А далее... А далее оставшиеся петли я просто закрыла, вот смотрите, крючком разделила пополам, сшила одновременно и закрыла. Далее, что у меня здесь было? Здесь у меня были на дополнительных спицах петли. С этой стороны я еще добрала столько же, сколько было набрано, как бы, и вязала в высоту чулочной гладью. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 12-13 рядов у меня здесь. И вот что, что важно, закрывала петли вот, очень свободно. Смотрите, чтобы это все дело тянулось. Вот. Чтобы можно было как бы растянуть это все и э, запихнуть туда ребеночка. Вот. И оно так прекрасно ложится. Вот эта штучка ему одевается, как капюшончик. И оно такое там спокойное лежит. Такое счастливое. Вот, в принципе то и все девчонки очень простая вещь но мне понравилась. сначала я ее вязала как эксперимент да, а потом, а потом думаю смотрю как он спит в ней, думаю не надо девчонкам снять хотя бы объяснить потому что больше я эту вещь вязать не буду а цвет цвет вот этот у меня 344 спицы 3 миллиметра сказала ширина у меня 41 сантиметр получилось вот сокращение заняли 50 сантиметров и до отверстия тоже 50 сантиметров ну и здесь сантиметров 10 у меня это я уже не измеряла просто 16 раз вы сокращаете, а потом все петли закрываете. Тут как бы простая вещица, но она очень-очень-очень классная, девчонки. Вот. Так что я вам рассказала. Э, все. Я думаю, тут понятно, тут ничего страшного нет. На спицы, на круговые переходила уже там, я даже не помню когда, когда уже как бы носочных спиц мне было мало. Вот, я переходила на... на... Все, девчонки, простейшая вещь, шикарнейшая. Все, на сегодня с вами все, бабушка с вами прощается, с, с вами была Вика из школы рукоделия, всем пока-пока!